Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами я, Меркула Федор Николаевич, ветеринарный врач. Будем говорить о беременности. Беременность кошки. Мы Но и собаки, собаки тоже разберем. Почему? Потому что ну, у них одинаково. Как только вы поняли, что кошка поженилась, с котом все нормально. И как только у кошки прекращается течка. Это говорит о том, что у кошки наступила беременность. В первое время меняется незначительная модель поведения. Она сделается, может делаться более флегматичная, может нарушиться аппетит. Вот. В первой половине, первой половине беременности, скажем так, а беременность у нее длится 63 дня, 9 недель, Плюс-минус, будем говорить об этом дальше. Вот. В первой половине, первой половине беременности, вот как витиевато я сказал, вот, может быть умеренный аппетит. А потом, к половине беременности, вот, аппетит может усилиться, не будет хватать той нормы, которую вы давали. Прибавьте корма, ничего страшного нет, потому что нужно питать потомство плоды. Вот. Во второй половине беременности вы уже начинаете наблюдать, округляться может животик. Это точно видно будет, понятно так. Вот. Дальше вы, если обследуете соски, будут набухать соски. Вторая половина, второй половины теперь уже беременности. Вот как. Вот, будут соски. И кошка сделается, понятно, или собачка там сделается более флегматичная, меньше играть, больше лежать будет. Вот. И по истечении срока беременности наступают роды. Что для этого нужно? Выделить отдельное место, может быть, даже есть у нее любимое место, где она больше проводит времени, где спит еще. Поставить хорошую картонную коробку, ящик ли какой, сухую чистую подстилку, футболку старенькую хорошую чистенькую постелить проглаженную. Вот тряпочку такую, пернку какую-то постелить надо, чистенькую, сделать вход ей, чтобы не через верх она понятна, прикрыть эту коробку умеренно. И самое главное, не мешать. В родах я имею в виду. Если только будет какая-то патология, вы сразу это заметите и обратитесь к ветеринарному врачу. А если кошка и собачка будет рожать сама, она прекрасно родит сама. Вот. Потуги. Выходит плодный пузырь с котеночком, она сама разрывает пуповину, если там закрепилась, не оборвалось само, разрывает сама, начинает облизывать котеночка, и все. Сроки между рождением плодов от 15 минут до часа, и некоторое время доходит даже до суток. Это редко, но бывает. Количество животных от 3 до 6, а то может быть даже и больше. Котят или там щельков. Вот так проходят роды. И ваша задача, если животное съело послед, ничего страшного в этом нет. Послед отошел, оно съело послед, ничего страшного в этом нет. Ну, убрать, уберите. Если удастся убрать, уберите, ничего страшного. Вот таким образом. Вот. Ну и, естественно, потом кормление улучшенное, кормящие мамки. Проверить, если молоко, котята или там щельки начинают сосать лапками перебирать, делать массаж в имени молочной железы. Молоко поступает, они сосут и спят, спят и сосут. У них первое время они только и делают, что спят и сосут. Когда начнут подрастать в определенном возрасте, они начинают играть. Игривые, бесятся, энергию тратят, опять едят. Котята долго сосуд, мать. Вот все, что о беременности и о родах, и знаю, там уход не очень-то и большой. Вот. До свидания, всего вам хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям и товарищам, мы с удовольствием всегда ответим на ваши вопросы.